Всем привет, с вами был Австрий Михаил, мы находимся в городе Чебоксары. Приезжали сюда на мужской бизнес-форум компании Арифлэйм, об этом поговорим чуть позже. Хотел бы сегодня рассказать вообще о городе Чебоксары. Здесь я был впервые и для меня... Каждый город, конечно же, новые впечатления, эмоции. И хотел бы сегодня поделиться с вами. Город в два раза меньше, чем Саратов. По численности населения, примерно 408-400, там, с небольшими 450 тысяч человек. Но он как-то просторнее выглядит, улицы широкие. Дороги, в принципе, такие же, как и в Саратове, но это поправимо. Архитектура намного красивее. Смотрите, вот. Вокруг. Другими словами, рекомендую всем побывать в городе Баксаре, посмотреть все это своими глазами. Пока-пока!